Точный удар! Узнает, где я по траектории пули. Я не знал об этом. Он быстро. Мир не черно-белый. В основном он серый. Я должен протянуть руку помощи. Ты плод показного образования. Сосредоточен на предугадывании и уклонении. Дам ему на кое-что отвлечься. Чисаки? Вот так. Если человек погибнет от их ошибки, появляется угрызения совести. И тут тебе конец. Фадзей! постоянно повторяет движение. Я постепенно накапливаю кинетическую энергию, а затем выпускаю ее. Пока в меня стреляли, я сгибал и разгибал ноги, накапливая энергию. Центробежная сила! Быстрее летящие пули! Эрзац! сто процентов! Он сравнился по скорости с пулей, даже перегнал. Пока я прицеливалась, он уже сменил направление. Этот пацан! Эрзац, сто процентов! Манчестерский удар! Дугло сломано, все кончено, Леди Наган! Будь ты искренне на стороне, все за одного, тогда первым же выстрелом попало бы мне вниз спины и все. Пожалуйста, сражайся на нашей стороне.